Братан, ты же спрашивал, какая у нас погода в Алматы, я тебе скажу, капец у нас сегодня тепло, вообще тема, нереально жарко. Че, серьезно что ли? Прикинь, февраль месяц, народ он на великах катается, которые вот по улицам стоят же вот эти зеленые, которые халявные, капец там они. Вообще, клюнешь, все замерзает. Улицу Панфилова наворотили, как в Европе. Хавчик вообще дешевый, можно запить хатник покушать. Ну, если тебе повезет, если ты найдешь конкретно, то можешь поесть. Все, братан, базар нет, приеду, встречай тогда. Имей в виду, в аэропорту не бери на улице такси. А то они тебя привезут в город за 200 баксов. Да не, братан, я же не лов, чтобы лохануться. Знаю я. Смотри, чтоб не клюнул на их не уловки. Такси по тарифу. Потому что они вот так вот садят клиентов, потом начинаю с них за каждый километр деньги брать.